Всем привет, ребята! Я подготовила для вас новую коллекцию. Она называется тапочки. В ней очень красивые пакетики, и думаю, наклейки вам тоже понравятся. Ну что ж, давайте выбирать пакетики. Коллекция рисунки с Pinterest. Давайте возьмем фиолетовый. Этот убираем. Смешарики. Давайте возьмем сегодня два. Бежевый и фиолетовый. Коллекция в очках. Возьмем... Тиолетовый. Коллекция брелки. Давайте возьмем розовый. Животные. И что они едят? Ну, зоопарк. Можете называть, как вам нравится. Хочу сегодня взять из этих. Давайте возьмем... Давайте возьмем медведя. Вот это тоже убираем. И наша новая коллекция. Сегодня я хочу взять два пакетика. Давайте возьмем... ...с печенюшками и с лисичками. Отлично, давайте открывать наш каталог. сразу показать вам новую коллекцию вот так я ее оформила вам совсем не видно но на самом деле здесь а, ярко-желтые такие а, всякие загогулинки вот их немножко видно здесь оранжевый и розового цвета Живу это выглядит достаточно красиво, а вот здесь вам бы совсем не видно. Хотя может кто-то увидит. Давайте откроем наш пакетик. Вот такая картинка нам попалась. Она под номером 12. Всего здесь 12 пакетиков, и она у нас последняя. Давайте ее приклеим. Отлично, очень красиво получается. Давайте откроем наш второй пакетик. Картинка под номером один. Нам попался вот такой вот тапочек с очень красивыми морковками. Морковки все одинаковые, но просто мне так, так хотелось сказать. Морковки действительно очень прикольные. Морковка полезна для глаз. Обязательно кушайте морковку, если хотите, чтобы ваше зрение было очень-очень хорошее. Животные, что они едят? Давайте откроем. Под номером 5. Вот сюда. Итак, у нас медвежонок. Сейчас мы его приклеим. Забыла носичку убрать. Я посмотрела фильм Чебурашка, он мне очень-очень понравился. Если кто-то еще смотрел Чебурашку уже, обязательно напишите в комментариях. Отлично, вот так у нас получается. Давайте откроем дальше. Смешарики. Два наших пакетика. Я даже знаю, кто нам попался. Это у нас ежик. И как хорошо, что мы не оторвали ежику и колочку. Нам попался красивенький, красивый ежик. Очень-очень красивый. Под номером 2, вот сюда, ёжик часто ходит с крошем, они, по-моему, мне кажется, лучшие друзья, потому что я когда чуть-чуть видела совсем, может я разочек, может два смотрела. Крош всегда ходил с ежиком. они были вместе, это было очень мило, настоящая дружба. Это у нас Бараш под номером 6, вот сюда. Я немножко зашла на крошу, но ничего. Коллекция в очках. Наши два пакетика. Да, это не тот. Это не тот пакетик. Вот пакетик из этой коллекции. Ну, попалась вот такая вот картинка. Под номером 8. Давайте ее переклеим. Если честно, не знаю, кто это. Но увидела такую картинку и решила нарисовать, так как она все равно в очках. И для этой коллекции мне подходит. брелки. Нам попался вот такой вот кактус под номером 9. Давайте его приклеим. Пришел мой котик, коллекция рисунки Спинтерес. Эта насечка мне совсем больше не нравится. Она открывается достаточно приятно и совсем бесшумно, но плохо. Вот такая картинка, под номером 3, давайте ее приклеим. извиняюсь за посторонние шумы, я честно не виновата, отлично, совсем скоро, точнее в следующем видео мы закончим две коллекции, это рисунки с Pinterest и брелки, Этих у нас еще целых три штуки. Ребяточки, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот наша новая коллекция. Обязательно пишите, какую коллекцию мне сделать. Я обязательно буду читать. Всем пока-пока.